Приветствую всех! Меня зовут Евгений Евгений, директор компании Новометр. Я вам хочу представить сегодня новый профиль в линейке «Алютат». Это четвертый вид профиля, его название «Карниз». Перед вами образцы. На сегодня их четыре вида цветов фактур. И четыре длины мы сегодня производим. Это 2,50, 3,20 3, и 3,60. По цветовой гамме это белый мат он очень напоминает матовое полотно его структура очень похожа по цвету тоже максимально приближен вторым видом будет белый сатин точно также очень напоминает сатиновое полотно и и из белых у нас еще есть белый глянец. Мы тоже подумали, что будет очень хорошо подходить под глянцевое полотно. Также мы решили проэкспериментировать. Думаем, что вам очень понравится. Мы окрасили в черный мат. Я считаю, что будет очень хорошо подходить под интерьер, где клиент будет предпочитать цветовую гамму с использованием черных цветов. Далее мы вам представим, расскажем о монтаже профиля, о сложностях и о формировании узловых элементов при монтаже профиля карниз. Монтаж профиля карниз можно осуществить двумя способами. Первый это при использовании уголков. Размер уголка вы выбираете согласно необходимого опуска от перекрытия. Вторым способом является монтаж профиля с помощью бруса. Расстояние между держателями профиля является 40 мм, что обеспечивает свободный вход бруса 40 на 40, 40 на 50. В данном случае показан брус 40 на 50 мм. Монтаж профиля карниз мы осуществляем с его полным примыканием к стене и стыковку стенового профиля с лицевой части мы делаем, не доходя стеновым, 3-5 мм. Получится бесщелевое примыкание данных профилей. Со стороны, дотяжки, со стороны дотяжки мы точно так же не доводим стеновой профиль до плотного соединения с карнизом для более легкого монтажа угла гарпона в данном случае профили имеют практически одинаковую плоскость формируют потолка и, и получается у нас формируется опуск порядка трех сантиметров профиль карниз является двухрядным Пазы для крючков обеспечивают свободный вход в него. Фасадная часть профиля обеспечивает полное закрытие крючка. И расстояние обеспечивает свободное передвижение штор в данном профиле. При монтаже профиля «Карниз» Вы имеете минимальный опуск полотна от существующего перекрытия. Как вы видите, это высота профиля стенового. Если мы говорим о опуске фасадной части профиля, тогда, как видно, это не более 9 сантиметров с учетом стенового профиля. Друзья, профиль карниз уже есть в наличии. Образцы профиля уже сегодня вы можете заказать у менеджеров компании «Новый метр».